О, пришло время. Ты как захочешь увидеть сидишь. это, Боже мой, женская гримасса, да? И она беременна тремя щенками. Самки Гримас вступают в переутечке только один раз. В каждом Макдональдсе есть хотя бы одна самка, но самцы встречаются редко. Последняя известная гримаса умерла в этом году. Что же это значит? Это значит, что если она не произведет на свет самца, вид обречен. Oh. Расширение шейки матки 12 сантиметров. Она готова. Спустя 15 месяцев беременности она принесет мир грязных глаза с ты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 Дыши! Дыши! Это. Это прекрасно! It's... Ты был бы прекрасным акушером! Мальчик! Мальчик! Мальчик! Мальчик! Мальчик! Мальчик! Мальчик! Мальчик! мальчик, мальчик, мальчик. мальчик. <реш> уважаемые дамы и господа, Макриб <реш> вернулся! Эй, просто хочу сообщить вам, что я не смогу работать следующую среду. Моя бабушка умерла. Хорошо, я обновлю расписание. Но потом предупреждайте за две недели. Ну, я не знал, что она умрет. У меня нет возможности контролировать это, так что. Нет, я знаю, я знаю. Но я просто позволяю вам знать.